Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема, не, цеп, не цепляйтесь за слова. В Древнем Китае во время диспутов было принято говорить примерно такую подобную фразу. Когда бросаешь палку собаке, собака смотрит на палку. Но если же эту палку бросаешь льву, лев не сводит глаз с того, кто палку бросил. Это формально говорит о том, что мы должны думать о проблеме не цепляться за слова. Мы должны говорить и думать о сути, не обращая внимания на некоторые жесты, на некоторые мысли тех людей, с кем мы общаемся. В жизни происходит очень часто, когда мы можем обидеться на одно лишь слово, а порой даже на взгляд, иногда на жест. Просто на то, что с вами не поздоровались, либо отвернулись. Мы сразу же в голове рисуем невероятные триллеры, детективы, истории всевозможных проклятий, предательств и так далее. По меньшей мере это смешно. Мы додумываем за других людей, которые еще не успели нам или не хотели ничего сказать, невероятные истории, которые, как иногда говорят народе, не натянешь ни на одну голову. Это настоящий абсурд, когда вы сами себе говорите то, что вы не слышали, что не было человеком произнесено. В другой случай, когда мы с кем-то в споре, либо в мимолетном разговоре, цепляемся за некую фразу и опять начинаем себя накручивать, мы меняем мнение о человеке мгновенно, ежесекундно думая то об одном, то о другом. Он нами управляет своими словами, мы вокруг ничего не видим, мы слышим лишь его слова буквально не замечая человека перед собой. Но как только мы слышим то, что режет нам слух, мы начинаем ненавидеть, строить всевозможные теории заговора. Мы уже готовы вцепиться ему в глотку, либо рассмеяться от того, что он нам сказал. Мы очень редко вглядываемся внутрь человека, мы очень редко слышим конкретно о проблеме. Мы цепляемся за фразы, которые бывают иногда неаккуратно, не со зла, оброненные кем-то или чем-то. Очень важно научиться смотреть в суть дела. Выбирать всевозможную шелуху, шелуху, отделять, так сказать, мух от котлет. Если вы говорите с человеком о проблеме, отбросьте эмоциональную составляющую и с сухими фактами имейте дело и разбирайте этот вопрос, не обращая внимания на намеренно или непреднамеренно оброненные слова либо фразы. Человек может быть эмоционально взволнован, может, иногда просто нечаянно сказать словцо, которого он не хотел вас обидеть, но так случилось. Ухватившись за него, вы можете перед ним этим словом размахивать, в конечном итоге диалога не выйдет и вы останетесь как минимум врагами. Нужно уяснить очень важный момент. Вы, как мудрый человек, должны обсуждать не людей, а ситуация идеи. Лишь мелкие умы цепляются за слова, а потом терзают этими словами себя и людей. Люди уже давно отреклись от того, что они услышали, они уже и забыли о том, что когда-то было ими оборонено. Но люди очень долго держат в зубах эти фразы и не могут их выбросить из головы. Они буквально возятся с ними годами, вспоминая, что кто-то когда-то о них что-то сказал. Но тот человек, возможно, не имел в виду того, что этот человек расслышал. Просто соотношение ломаются судьбы, рушится семьи из-за слов. Такие моменты вы должны помнить, что слова по сути не имеют огромной силы и большого значения, когда вы обсуждаете проблему вообще. Слова – это некие краски для того, чтобы придать проблеме некую эмоциональность, некую весомость, чтобы вы в неких красках представляли эту проблему со слов вашего собеседника. Поэтому будьте крайне внимательны и учитесь азам психологии. Пытайтесь человека понять, отодвигая в сторону эмоциональные возгласы, всевозможные слова, которые по большому счету значения никакого не имеют. Учитесь слушать, а главное понимать. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.